измеряет ток пуска холодного двигателя оценивает степень заряженности аккумуляторной батареи и определяет основные неисправности в системе пуска двигателя и зарядки Это позволяет точно выявлять неисправности и ускоряет процесс ремонта ISEE 700 тестирует все автомобильные свинцово-кислотные стартерные аккумуляторные батареи В их число входят стандартные аккумуляторные батареи плоские аккумуляторные батареи типа AGM спиральные аккумуляторные батареи типа AGM и гелевые аккумуляторные батареи. Для определения состояния аккумуляторной батареи нет необходимости в его предварительной зарядке. Тестер определяет неисправную аккумуляторную батарею. Он имеет защиту от неправильного подключения. обратная полярность подключения прибора не оказывает влияния на прибор и не оказывает негативное влияние на аккумуляторную батарею. Стандарты тестирования включают в себя большинство современных стандартов аккумуляторных батарей. Тестер оснащен дополнительными функциями, такими как амперметр, Вольтметр, термометр, а также имеет резервное питание для электронного блока управления. Записывает в память до 100 групп тестовых данных с возможностью анализа и выводом результатов. Сейчас мы проведем тест аккумуляторной батареи. Для этого нам необходимо подсоединить кабель к прибору и включить наш тестер. Тестер показывает напряжение, тестируемой аккумуляторной батареи. Прибор предлагает нам выбрать расположение аккумуляторной батареи. Это либо вне автомобиля, либо на автомобиле. Поэтому мы выбираем вне автомобиля и нажимаем кнопку «ОК». В следующем разделе есть пункты «До зарядки аккумуляторной батареи» или «После зарядки аккумуляторной батареи». Наша аккумуляторная батарея не заряжалась, поэтому мы выбираем «До заряда аккумуляторной батареи» обычная аккумуляторная батарея. Нажимаем «ОК». Она у нас имеет стандарт EN, выбираем ЕН и выбираем номинал аккумуляторной батареи. Также смотрим на этикетку аккумуляторной батареи. Наша батарея имеет номинал 480 ампер. Выбираем и нажимаем «ОК». Идет тест. Аккумуляторная батарея. По результатам теста мы видим, что напряжение в аккумуляторной батарее 12,22 вольта, емкость батареи 235 ампер при номинале 480 ампер. Данная батарея неисправна и требует замены. Нажимаем ОК. Тестер произвел. Распечатку данных аккумуляторной батареи, которые мы можем представить клиенту. Тестер позволяет диагностировать аккумуляторную батарею, не снимая ее с автомобиля. Для этого мы подключаемся к клеммам аккумулятора. Теперь мы должны выбрать то, что наша аккумуляторная батарея находится на автомобиле. Так как есть потребление от этой аккумуляторной батареи электронными приборами автомобиля. Начинаем тест. Емкость аккумуляторной батареи 250 ампер при номинале.